А, так, ну, предлагаю начинать и не задерживаться, только у меня, девчонки, есть условия нахождения на этом вебинаре. На вебинаре всегда находятся самые умные, которые лучше меня знают, как вести вебинар, где нужно ближе к делу перейти или многое другое. Если среди вас есть такие, либо сразу выйдите, либо постарайтесь сдерживаться и уважайте других.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 Но если вы все-таки пришли ко мне, уважайте меня. Я вам могу сказать, что сегодня ночью у меня начал резаться э, зуб мудрости, и практически м, пол левой стороны у меня отнялось. Но из уважения к вам, из-за уважения того, что я обещала, вебинар я провожу. Поэтому давайте не будем ни мне, ни вам мешать получать информацию, и будем вести себя так, э, как я говорю я, естественно, не хочу, чтобы рухнул чат, поэтому, когда я буду задавать вопросы, вы будете отвечать него. Как только я вопросы не задаю, и у вас возникает какой-либо вопрос, записывайте его себе на листочек, и в конце вебинара я отвечу на все-все-все вопросы, которые у вас возникли по ходу нашего сегодняшнего вебинара. Поэтому давайте уважать друг друга, и если вы согласны с моими условиями, то ставьте Плюсик в чате, и мы тогда с вами будем начинать. Те, кто не согласен, тогда, естественно, можете удалиться, и вас никто не будет держать. Отлично, плюсики в чате, значит, вы согласны. Это очень здорово, поэтому тогда мы приступаем к сегодняшнему вебинару, и уж потом не жалуйтесь, что я вас не предупреждала. Вот На вопросы отвечаю в конце, поэтому запаситесь сейчас ручкой и бумажкой для того, чтобы задать все интересующие вопросы в конце вебинара, если я на них не, не отвечу. Но а, вебинар обширный, поэтому, а, скорее всего, вы услышите в процессе вебинара ответы на все ваши вопросы. Итак, а, давайте начинать и а, начнем с того, что... Меня зовут Юлия Рыж, да, вы написали, откуда вы, да, сколько вам лет, я сейчас расскажу немножко о себе, я радиоведущая, владелец тренингового центра для девушек, валим из офиса, владельца интернет-магазина, магазин инфопродуктов, совладелец сервиса «Заботливый сервис сайт», владелец франшизы в истории «Живые квесты в кафе» и мастер по привлечению трафика на сайт. И для начала у меня к вам какие-то вот такие риторические больше вопросы, ну, вот как часто ты думаешь, что было бы хорошо иметь больше денег? Тогда бы ты смогла съездить в отпуск, помочь родителям, оплатить ребенку хороший детский сад, бы себя в дорогом спа. До десятки способов потратить заработанное. Ты бы уж точно смогла выбрать лучше. Но где вот это взять, заработанное? У тебя ведь уже есть работа, и жизнь-то устоялась. А целый день ты проводишь в офисе, вечерами занимаешься домашними делами, а в выходные все, все же хочется отдохнуть. А, вроде хорошо бы было найти подработку, но тогда не останется ни сил, ни времени на саму жизнь. А, и менять работу смысла нет, все равно будет то же самое. С утра до ночи, как белка в колесе и скромные накопления, которых хватает только на отпуск. А, или ты не работаешь, а сидишь в декретном отпуске. Все вокруг завидуют тебе, а ты бы хотел иметь собственный источник дохода. Заниматься не только хозяйством и быть не только мамой, но как найти этот желанный стабильный доход? А, или еще вариант. Ты уже давно мечтаешь, что твой проект начнет приносить деньги, но на твоем сайте всего два комментария. Один из них от твоего папы, а второй от любимого человека. А ты ждешь? Супер прибыли, ведь ты сделала супер сайт и не знаешь, что вообще дальше делать. Если твой ответ на эти вопросы нет, то ты смело можешь закрыть наш вебинар и заняться чем-нибудь другим. Если же ты хочешь наконец-то начать зарабатывать в интернете, то сегодняшний вебинар именно для тебя. На нем я расскажу, как стать трафик менеджером своего проекта и гнать клиентов к себе. А работать менеджером по трафику для себя и для других ресурсов и получать доход от 30 тысяч. Кстати, сегодня будет практика, и вы можете вместе со мной становиться трафик менеджерами. То есть также будете принимать и делать все на практике. Мою историю вы услышите чуть позже как я сначала для себя стала трафик-менеджером, а потом организовала еще один источник дохода через интернет и работала над чужими проектами. Но об этом чуть позже. Поэтому предлагаю приступать э, к самому вебинару. А, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что является наиболее важным составляющей любого бизнеса, независимо от того, кем является бизнесмен. Парикмахером, ювелиром юристам или владельцам интернет-портала. Конечно же, это наши любимые клиенты. У нас может быть разработан отличный бизнес-план, подобран коллектив суперпрофессионалов, и качество товаров и услуг может быть намного выше, чем у наших конкурентов. Но при отсутствии постоянного потока клиентов мы будем вынуждены свернуть наш бизнес очень и очень скоро. Это касается как офлайн, так и онлайн-бизнеса. Отличие состоит лишь в том, что на бескрайних просторах сети вместо бутиков, ресторанов, других предприятий используются сайты, блоги и интернет-магазины. А поток посетителей и покупателей э, называется трафик. А с построением бизнеса в сети, казалось, все должно быть проще. Интернет стер все границы, максимально расширил возможности для коммуникации и привлечения клиентов. То есть трафик на сайт не выглядит для начинающих предпринимателей чем-то сложным. Интересные баннерные рекламы, социальные сети, рассылки и обмен базами – все и все ими пользуются. Всевозможные платные и бесплатные способы привлечения посетителей. Надежды на то, что это понесет за собой продажи и баснословную прибыль, но вскоре их настигает разочарование. Счетчик их посещаемости не является гарантией того, что посетители заинтересуются конкретным э, этим сайтом и тем более захотят что-то приобрести. В чем же заключается и главная ошибка и в чем они просчитались? Ну это для э,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 Трафик должен быть качественным. Посетители должны быть заинтересованными. Другими словами, аудитория должна быть подогретой, лояльной, восприимчивой и открытой к предложениям. Но как же этого добиться? И отправить на сайт именно свою целевую аудиторию. Это непростой, но весьма интересной творческой задачей занимается специально обученный человек менеджер по трафику. Именно он привлекает на сайты и порталы потенциальных клиентов. И именно он является пупом земли практически каждого интернет-проекта. Его важность вполне объяснима. Давайте я перечислю все то, что необходимо знать и уметь применять, чтобы обеспечить достойные показатели и результаты по прохождению месяца трафик-менеджера. Итак. Трафик-менеджер должен использовать тизерную, баннерную, контекстную рекламу, создавать рекламные кампании оценивать их, их эффективность, разбираться видов трафика и использовать наиболее эффективные его источники, пользоваться аудио и видеомаркетинг, работать с веб-аналитикой, периодически устраивать всевозможные конкурсы и розыгрыши. Сотрудничать с партнерами и вести работу с партнерскими программами. Вести работу с клиентскими отзывами. Проводить оценку деятельности конкурентов и многое другое. Как ты считаешь, имеет ли владелец бизнеса достаточно времени, чтобы изучать все эти премудрости? Думаю, что нет. Помимо этого, владение данной профессией подразумевает наличие некоторой доли креативности, умение писать тексты, общаться с аудиторией, улаживать негативные моменты. Именно поэтому менеджеры по привлечению трафика всегда на расхват. И именно эта профессия будет наиболее востребована и высокооплачиваема в удаленных специальностях. Ведь целевой трафик необходим всем и всегда. Кстати, ты очень удивишься, но доходы трафик-менеджера имеют разброс от 30 до 300 тысяч рублей и больше в зависимости от масштабности интернет-проекта, результатов его работы и количества привлеченных клиентов. А теперь давай посмотрим, какими качествами должен обладать трафик-менеджер. Вообще любой человек, который начинает работать Удаленной профессии должен обладать самодисциплиной. Это качество у всех хромает, и это понятно. Тот факт, что кнут в виде штрафов и лишения премий тебе больше не касается, очень сильно расслабляет любого человека. Для того, чтобы плодотворно работать и приобретать завидную репутацию, необходимо уметь грамотно организовывать свой день. Отсюда вытекают следующие нужно владеть тайм-менеджментом. Без правильного распределения своего времени между работой и отдыхом, ум, умение не отвлекаться на соблазны, которые постоянно при, э, в интернете нас преследуют. Или наоборот, слишком много времени работая и мало отдыхая. Эффективная работа и результат при этом невозможен. Если ты будешь откладывать выполнение обязанности на потом или пережу, перетомляться и от этого работать неэффективно, то ваше сотрудничество с заказчиком продлится недолго. Общительность. Менеджер по трафику должен уметь общаться. Общаться много и с самыми разными людьми. Общение на нужную тему умение правильно повернуть беседу в необходимое русло, ненавязчиво прорекламировать нужный ресурс, сгладить негативные моменты – все это является одним из важных качеств трафик-менеджера. Конечно, активность и работоспособность, скорость и количество. Согласись, набрать большое количество подписчиков или даже просто посетителей в сжатые сроки очень трудно. Поэтому, чтобы результаты превзошли все ожидания, необходимо активно и сосредоточенно действовать по составлению и э, по проработке твоего плана и уделять на это время. Если ты хочешь получать 300 тысяч рублей, естественно, ты будешь уделять этому больше времени. Следующее – это креативность и творческое мышление. Без творческого мышления будет в разы сложнее привлечь к вам на сайт нужную аудиторию. Менеджер по трафику не просто размещает рекламу и пишет пост, он размещает нестандартную, запоминающуюся рекламу, а его посты и продающие тексты также должны отличаться от остальных. Цеплять и привлекать внимание. Также он стимулирует интерес аудитории, периодически запускаем различные рассылки, акции, лотереи, распродажи. А поскольку в наш информационный век люди привыкли к изобилию вкусных предложений, предприимчивые инфобизнесмены с нестандартом мышлением очень сильно важны. Очень поможет тебе изобретать новые интересные способы подачи материала, именно твой креатив. Обучаемость и постоянное стремление к саморазвитию – это еще один из важных качеств трафик-менеджера. Помимо того, что трафик-менеджер должен держать в голове и применять большое количество информации, в наше время остается актуальной информация на очень короткий срок. Все время появляются новые методы и стратегии. Вкусы и предпочтения аудитории тоже изменяются. То, что раньше все тащились, сегодня воспринимается как трэш. Поэтому постоянное обучение, повышение квалификации, изучение новых приемов, повышение трафика также является обязательными условиями для обеспечения результативности. Иначе можно очень быстро оказаться в хвосте тех, кто уделяет достаточное внимание своему развитию. А сейчас ты спросишь, как же мне быть, если я просто не обладаю этими качествами? Как быть, если тебя очень заинтересовала перспектива стать лучшим специалистом в команде, получать материальное вознаграждение и не иметь потолка для своих доходов, но ты не обладаешь качественными необходимыми для интернет-профессии? К примеру, есть ли у тебя проблема с самодисциплиной и тайм-менеджментом? или если ты в последний раз проявляла креативность в восьмом классе на уроке труда, вышивая салфетку маме. Конечно, все это решаемо. Во-первых, все необходимые качества начинают раскрываться в процессе работы. А во-вторых, никто и ничто не мешает тебе развивать их самостоятельно. Самодисциплину можно развить, если делать то, чего делать не хочется, как можно быстрее. Сразу не откладывая на вечер или ночь. А поскольку вечером уже большинство не в состоянии действовать быстро, то отсутствие результатов вполне закономерно. В идеале действовать нужно с утра или в первой половине дня. когда ты еще полна сил и идей. А после уже поощрить себя за свой подвиг. В сознании происходит сцепка неприятного с приятностью. И повторив так несколько раз, ты выработаешь себе привычку действовать сразу, чтобы оставшееся время делать то, что доставляет тебе удовольствие. Тайм-менеджмент или умение активно пользоваться своим временем. Тут тоже развивается весьма банальным методом. Ты просто записываешь каждый час в течение нескольких дней то, на что ты тратишь свое время, затем подводишь итоги, и, естественно, узаш... ужасаешься. И составляешь примерный или точный распорядок дня, которому несколько дней придерживаешься. Почему несколько недель? Потому что через 3-4 недели твое расписание само войдет в привычку. А вот список дел стоит составлять всегда. Это поможет в конце дня понять, насколько продуктивно ты его провела. Если сделано не все, что запланировал, да, то что тому явилось причиной? А теперь немного поговорим о креативности. Это нужное качество, его нужно развивать, чтобы расширить свой кругозор. Естественно, не обязательно совершать кругосветное путешествие. Для начала нужно просто начать делать то, что ты раньше не делала. Читать классику, смотреть артхаусные фильмы посещать выставки, попробовать рисовать самой или сделать несколько нестандартных фотографий, а по возможности добавить в свое окружение несколько нестандартно мыслящих, мыслящих творческих личностей. Правильное окружение действительно творит чудеса. И самый главный совет – это считать себя креативной. Ведь когда человек убеждает себя, что он креативный, он действительно становится тем, кем он хочет. Хочет стать менеджером, значит, будь им. Но давайте поговорим о том, кому же нужны трафик менеджеры Этот вопрос звучал в самом начале нашего вебинара. Они нужны всем, каждому проекту в сфере инфобизнеса. Каждому интернет-магазину. Каждому новостному и специализированному порталу. Самое главное, что вы можете найти работу, которая будет полностью соответствовать вашему интересу. Предположим, вам интересно работать в сфере инфобизнеса. Каждому инфобизнесмену нужны специалисты, умеющие привлекать новых клиентов. Значит, ваши интересы сходятся. Или вы любите онлайн-шоппинг и забыли, когда уже совершали покупки в обычных магазинах. Тогда вы можете найти работу менеджера по трафику в одном из интернет-магазинов. А возможно, вам интересна работа в одном из новостных порталов, или у вас есть какое-то хобби. Вы изучаете иностранные языки, любите готовить, увлекаетесь рыбалкой, и хотите, чтобы еще больше людей могли найти больше полезной информации по этой теме. Тогда вам будут рады авторы крупных специализированных сайтов. Как видите, это одна из самых востребованных удаленных профессий. Если вы являетесь квалифицированным трафик менеджером, то без работы вы точно не останетесь, потому что для интернет трафик нужен как воздух. Это 100%. Теперь пришло время рассказать вам свою историю, как я вообще связалась с трафиком. Когда я только начинала свой бизнес в интернете, у меня была иллюзия того, что главное это создать красивый сайт. Вот так я создала сайт, стала э, платить за него деньги и ждала. Ждала, естественно, что деньги придут, но шли дни и недели, а их не было. И мало того, что их не было, еще и комментарии были только на сайте от моего папы. И тогда я поняла одну простую истину. Какой бы красивый сайт не был, он никогда не принесет деньги, если посещаемость низкая. В тот момент я начала искать информацию о том, как привлекать трафик на сайт. Конечно, меня интересовали бесплатные методы продвижения, так как я тогда сидела в декрете, и у меня был на руках маленький ребенок. А, и в бизнесе есть простое правило. Либо ты вкладываешь в него свое время, либо деньги. И тогда он начинает приносить результат. В самом начале я работала по 16 часов, для того, чтобы на сайт могли приходить люди. Но когда я получила своих первых подписчиков, я была на пике счастья. Сначала привлечение подписчиков для меня было... Каторгой, так как я ничего в этом не смыслила. Но когда я увидела результаты и деньги, я поняла, что приводить трафик на сайт это основной момент, который должен знать владелец бизнеса. Мало создать сайт, нужно знать, как привлечь клиента на сайт. Когда я поняла, что мне очень важно, помимо зарабатывания денег, еще иметь свободное время, когда я поняла, что я уже больше не могу по 16 часов сидеть за компьютером, и я хочу свободы, когда я поняла, что я хочу больше времени проводить с ребенком и просто наслаждаться жизнью, я приняла решение создать свою команду, которая будет гнать мне трафик на сайт. Я начала искать профессионалов в этой области. Мне нужен был человек, который хотя бы знал, чем отличается Трафик из социальных сетей от контекстной рекламы. Таких людей было по пальцам пересчитать. Вот парадокс. У меня есть деньги, и я хочу их заплатить. Оплатить а их некому. А на тот момент я уже знала все бесплатные платные методы продвижения, и я приняла решение обучать людей, которые будут мне гнать трафик. Я собрала людей, которые стали обучаться, и они, в свою очередь, начали гнать мне трафик. И я таким образом высвободила себе время. И потом ко мне стали приходить знакомые спрашивать. Откуда у тебя столько времени? И как я все успеваю? Тогда я предложила им высвободить им время и отдать привлечение трафика мне и моей команде. Вот так я открыла еще один источник дохода. А теперь давайте с вами поговорим о практике. И, и рассмотрим, как стать трафик-менеджером на примере социальных сетей, например, ВКонтакте. И первое, что вам нужно знать, то что ВКонтакт на сегодня самый посещаемый сайт в России. На данный момент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 Отлично. Значит, практически у нас все есть ВКонтакте. Это супер. Тогда вы после сегодняшнего вебинара уже сможете гнать трафик из Контакта любому порталу, любому инфобизнесмену и любому сайту. Итак, если у кого нет ВКонтакте своей страницы, то он, конечно же, регистрирует эту страницу. После того, как вы зарегистрировали, вам нужно определиться со своей целевой аудиторией. Есть два вида трафика – целевой и нецелевой. Трафик, который приносит вам деньги, и трафик, который отнимает время и деньги. Что же такое целевая аудитория? Этот термин обозначает группу людей с какими-либо параметрами, которые с наибольшей вероятностью воспользуются или приобретут вами рекламируемый товар. Целевая аудитория может определяться по образу жизни, возрасту, образованию, социальному положению, привычкам, предпочтению и много многое другое. Например, средства для похудения будут покупать полные люди а по статистике большинство из них уже не молоды. Вот вам сразу два признака – полнота и возрастная категория. Хотя сейчас возрастная категория немножко размыта, но все же э, люди, которые способны у вас покупать товары, это, скорее всего, люди э, после 23. А если вы продаете классические матрасы, в таком случае, как можно догадаться, товар достаточно широкой целевой аудитории. Однако, можно разбить его на поднижь, ортопедические матрасы элитные матрасы детские матрасы это позволит сузить круг потенциальных покупателей и уже более четко прорабатывать портрет будущего клиента только точно определив свою целевую аудиторию можно приступать к действиям по рекламе и раскрутке не поленитесь потратить время, чтобы изучить целевую группу более подробно. Узнав, где водится нужная вам рыба и на что она клюет, вы обеспечите себе хороший улов. Именно отталкиваясь от этих знаний, нужно выстраивать свою стратегию. Но мы сегодня будем искать рекламу и давать рекламу для моего тренинг-центра «Валим из офиса». А моя целевая аудитория – это девушки от 25 до 30 лет. А сейчас основной трафик людей идет из публичных страниц, на которых можно спокойно купить рекламу и получать просмотры от 100 до миллиона пользователей за один час. Чтобы найти публичную страницу, нужно нажать на «Сообщество» на вашей странице. Сейчас я предлагаю тем, у кого есть свои аккаунты ВКонтакте, зайти в них и э, зайти в группы. Тот, кто это сделал, ставит плюсик в чат. Так, плюсики пошли в чате. Отлично. Значит, вы видите сообщество. И вот теперь справа вам нужно тип сообщества «Поставить страница». Галочку «Поставить на странице». То есть основная задача сейчас зайти э, в свои сообщества, поставить галочку на страницу. Тот, кто сделал, ставьте плюсики. Давайте поставим «девятки». Девятки в чат поставьте, если это сделали. Так, девяток что-то нет в чате. А, скорее всего, не поняли, да? А, девять. Нужно было зайти в свои сообщества. И найти сообщество. И найти страницу. Но мы еще пока не вбиваем название. Нам, не, не, не название. Нам нужно сейчас будет ввести ключевое слово. Ключевое слово для моей публичности, но ну, для того, чтобы я ей дала рекламу, это девочки. Прям в поисковик вводите девочки. Угу. Отлично. Смотрите, лучше. То есть вам в поисковике нужно написать девочки. Так, Мария сделала, Алекса сделала. Отлично. Елена, Анна, угу. Наталья, Марина, Анастасия. Угу. Отлично. Все. Вбили, вбили девочки и нажали, естественно, на поиск. Вот, появляется большое количество страниц с их численностью. Вот. По названию паблика можно понять, подходит ли он нам или нет, ну, тоже как вариант, да, вот плохая девочка, это то, что точно не моя целевая аудитория, а, а вот девочкам это нравится, может подойти для моей рекламной кампании, то есть вам тоже нужно понимать, скорее всего, кто находится в той же самой плохой девочке, простите меня, да, и, или девочкам это нравится, то есть понимаете, о чем будет идти речь в плохих девочках, и о девочкам это нравится. Вот, выбираем, да, там, девочкам это нравится, потом мы с вами заходим на этот паблик, зайдите сейчас на этот паблик, нажмите на него, ну, на любой нажмите, неважно какой, нам сейчас нужно понять концепцию, как это делается. Те, кто зашел в любой из первых пабликов, поставьте цифру 10, чтобы мы пошли с вами дальше. Десять. Ага, отлично. Десять. Зашли. Супер. А потом мы с вами э, заходим вниз, спускаемся до контактов и смотрим, какие контакты у нас есть. Если кто нашел контакты, поставьте циферку «один». Ага, один пошли. Это делается для того, чтобы попросить у администрации статистику публичной страницы. Сейчас очень много ботов во всех пабликах. Чтобы не потратить деньги зря, нужно разбираться, где стоит давать рекламу, а где нет. Если администратор группы не дает статистику, значит там много ботов и давать там рекламу нельзя. То есть следующий наш шаг был бы, если бы сейчас вы были трафик-менеджером для меня, вы бы начали писать э, тому контакту, который увидели, и спрашивать, здравствуйте, я хотела бы разместить у вас рекламу, дайте, пожалуйста, мне посмотреть на статистику сообщества. Если человек вам отвечал, что он не даст, статистику, то, конечно же, это был основной значок к тому, что здесь люди не настоящие, они пригнанные, и тогда вы просто потратите деньги на рекламу зря. Так, дальше смотрим на статистику, но, ну, к сожалению, статистику вы сейчас не сможете проверить, но вы зато сейчас поймете, как это работает дальше. То есть после того, как вам человек дал статистику, что будет дальше. И как ее научиться читать. Самое главное в ней – это охват. Обязательно он должен соответствовать численности публичной страницы. Например, если численность страницы полмиллиона, а после того, как вы посмотрите охват, и там всего увидите 20 тысяч пользователей, конечно, вы понимаете, что это нагнанные боты, потому что охват показывает число э, людей, которые увидят в своей ленте ту новость, э, которую вы расскажете То есть на, моё, на нашем примере это реклама. То есть если э, в паблике миллион человек, а, охват в ней всего там например 20 тысяч пользователей естественно понятно что в живых людей там не больше 50 тысяч и готовы ли, ли вы заплатить такую сумму за то чтобы 50 тысяч увидела вас поэтому смотрите чтобы охват был хотя бы 20 30 процентов от численности этого паблика и тогда можно давать рекламу а после того как вас устроил охват и цена на размещение рекламы, да, то вам нужно приготовить хороший пост для вашей рекламы. И сейчас мы с вами рассмотрим, что же должно быть в хорошем посте. Обязательно броски заголовок, чтобы привлечь внимание. Чем ярче ваш заголовок, тем лучше для э, тех людей, которые это увидят. Ну, например, какие заголовки могут быть, да? Как избавиться от описного рабства? Естественно, человеку заинтересуется, услышав это, да, или прочитав. Или, например, за положиром человек сразу обратит на это внимание. Как только заголовок привлекает внимание читающего, должно быть очень интересное содержание. Не просто так, привлекли заголовком, а дальше пошла банальщина. Какая-то история по теме или полезные советы по данной теме. И, конечно, же, должна, должна быть в конце ссылка. Ее обязательно нужно давать в конце вашего поста или в конце вашего предложения. То есть сначала должен быть броски заголовок, потом должен быть текст под теме не обязательно сразу реклама, потому что от рекламы люди уже устали, но в конце предложить все-таки либо подписаться, либо перейти на страницу и посмотреть сайт, либо э, что-то, например, какое-нибудь голосование произвести, ну что-то сделать, какой-то э, призыв э, к действию, который сулит ваш пост, и в конце должна быть очень интересная Картинка. Потому что человек сразу понимает, если ему нравится пост, и он захочет эту информацию оставить у себя на стиле, картинка должна быть интересной, красивой, чтобы ну не стыдно было, как говорится, друзьям показать. То есть, если он захочет поделиться с вашей информацией, то картинка должна быть цепляющей, красивой, чтобы она была достойна остаться навсегда у него на стене. Естественно, после того, как выйдет ваша реклама, нужно посмотреть, сколько, ну, в моем случае пришло подписчиков, сделаны, если это интернет-магазин, сделаны ли покупки, получена ли прибыль. Одним словом, понять, стоит ли работать с этим сообществом дальше, или нужно искать новую рекламную площадку. Это очень важно. Естественно, сначала, когда я вам рассказывала, я вас запугала и сказала, что это очень сложно стать трафик-менеджером. А сейчас получается так, что я вам рассказала, и в принципе это элементарно просто. То есть основные шаги были прописаны, и вы их практически сделали на 100%, если бы уже работали на меня поэтому понятно, что сегодня вы сможете спокойно заказать себе рекламу для проекта, либо уже на кого-то поработать, узнав ту информацию, которую я вам дала. Но, конечно, гнать трафик нужно не только из контакта, и согласитесь, обучить на одном вебинаре всем примочкам привлечения трафика, в принципе, невозможно. Но у меня есть для вас подарок. Этот подарок называется онлайн-курс из 9 частей. Он называется «Востребованная женская профессия. Менеджер по трафику. Получать от 30 тысяч рублей за 4 часа работы в неделю». А в этом курсе я собрала все свои навыки, схемы, примочки, которые используют для привлечения трафика. Это проверенные уроки не только на мне, но и на всех моих друзьях, потому что э, им гонит трафик моя команда. И, э, конечно же, на тех ученицах, которые э, учились у меня и которые давно уже выпустились. Э, давайте поговорим, кто будет вести курс и кто это люди. Э, ведут курс именно практики. Я никогда не приглашаю вести курсы теоретиков, так как сама являюсь практиком до мозга костей. Я только сама на себе, перепроверив какой-то способ, могу говорить о нем смело, да, что он работает или он не работает. Конечно же, курс буду вести я. Также помимо меня курс ведет Валентина Молдованова, трафик-менеджер с большим стажем, которая прошла от нуля до нескольких тысяч долларов в месяц. И Денис Аполинский, человек, который нарочно отказался от стороннего заработка во время путешествий и зарабатывал себе на жизнь исключительно работает трафик-менеджером. Целый год он путешествовал, живя только на зарплату и проехал всю Азию. Но что мне рассказывать об учителях? Давайте рассмотрим на примеры, которые мы воспитали уже. Ну и первая девушка – это Светлана Мол... Молодый, бизнесвумен со стажем 20 лет. В тот момент, когда бизнес зарождался, она уже точно знала, чем будет заниматься – и занялась она продажей игрушек. До настоящего времени у нее был магазин детских товаров, общей площадью 100 квадратных метров в центре Москвы. И дела вроде как шли хорошо, но с приходом гипермаркетов малый бизнес стал умирать, так как человеку проще купить все в одном месте, чем ехать зачем-то на другой конец города ради даже какой-то скидки и она решила заняться украшениями из натуральных камней. Научилась их делать, стала м -м, заказывать материалы в Италии, создала интернет-магазин и стала ждать. Она тоже думала, что клиенты к ней сами придут. С таким пониманием она попала ко мне. А я быстро развеяла ее представление о онлайн-бизнесе. После точного определения целевой аудитории, я дала рекомендации по привлечению трафика и обучила ее всему. В результате действующий магазин на постоянные заказы. Вот пример того, как сам владелец бизнеса может работать менеджером по трафику и получать доходы. Самое главное обучиться. Сейчас она уже набирает людей и обучает их для работы. И она может их контролировать. Ведь зачастую мы, владельцы бизнеса, платим деньги девочкам. Они там что-то делают, а мы даже и не знаем, что. Вот она ко мне пришла и говорит, Юля, я даже не знаю, что с них спрашивать. Они с меня деньги берут, а результатов нет. Поэтому основная задача бизнесмена изначально самому быть менеджером по трафику, чтобы знать, откуда и как привести себе трафик на сайт. Следующая девочка это Елена Емельянова. Она пришла ко мне в помощнице где-то около двух лет назад и усиленно начала э, я ее натаскивать. У Елены маленький ребенок, которого она воспитывает одна. Ей просто была необходима работа, чтобы быть с ребенком и получать деньги. И вариант работы менеджером по трафику ее более чем устроил. А Зинаида Турчинская, она находится в декретную, э, находится на пенсии, и, и э, она уже давным-давно мечтала о том, чтобы начала зарабатывать деньги, и э, от своих детей уже ничего, в общем-то, не ждала, да, никаких там поблажек, ничего, и э, она развивает свой проект в интернете, и сейчас она научилась, помимо этого, еще и гнать, трафик к себе на сайт, и, свою, и спокойно свою пенсию откладывает под проценты и живет на доход, который дает профессия трафик-менеджер. Екатерина Завьялова, студентка мединститута, для того, чтобы хоть как-то жить, работала в скорой помощи, так как стипендии не хватает. После прохождения курса она решила завязать тяжелые по суточной работы, на скорой и спокойно теперь может позволить улететь на отдых, на каникулы, а не рассчитывать на родителей. Ольга Кислухина, у нее интересная ситуация. У нее ипотека на квартиру, работает один муж, и она сидит с ребенком дома. Так вот сейчас она сидит дома, помогает своему мужу расплатиться с долгами и ипотекой, а все это она может позволить себе после прохождения курса. Теперь давайте я вам расскажу, как будет проходить курс и что вы с помощью него сделаете. На первом уроке, который называется «Как выбрать проект для работы», из этого урока ты узнаешь, какие страницы подходят для рекламы. После этого урока ты научишься безошибочно подбирать проекты для своей работы, проводить анализ подписных страниц, Второй урок – это целевая аудитория и поиск рекламных площадок ВКонтакте. Из этого урока ты научишься, что такое целевая аудитория, и зачем она нужна, что такое ядро аудитории, как подбирать рекламные площадки, как выбирать максимально эффективные рекламные площадки. Ты научишься максимально подробно описывать целевую аудиторию для проекта, выделять ядро целевой аудитории, находить рекламные площадки для любого проекта, проводить предварительный анализ эффективности рекламной площадки на третьем уроке ты узнаешь как внедрять инструменты удаленной работы какие тебе нужны будут инструменты чтобы работать из любой точки мира какое облачное хранилище лучше как писать рекламное объявление продающие объявление из этого урока ты научишься свободно ориентироваться в море информации управлять всей э, профессиональной жизнью в интернете одним кликом мыши фишка и принцип создания успешного рекламного объявления а, на пятом уроке который называется об тестирование и оценка эффективности рекламы а в этом уроке ты узнаешь что такое об тестирование рекламного объявления что такое бюджет ну, и ну, сколько нужно на тестирование как оценивать эффективность работы компании? После этого урока ты научишься делать тестовый запуск рекламы, выбирать лучшее рекламное объявление, заполнять отчетную форму на основе данных статистики, делать выводы рекламной кампании. На шестом уроке мы будем разбираться с Фейсбуком. В этом уроке ты узнаешь, как найти хорошую рекламную площадку в Фейсбуке, как взаимодействовать с администраторами, секретом наиболее эффективного размещения рекламы. После этого урока ты научишься ориентироваться в Фейсбуке как рыба в воде, находя эффективные рекламные площадки техническим особенностям всяким, потому что Фейсбук очень сильно отличается от контакта. На седьмом уроке мы поговорим об одноклассниках. Ты узнаешь, как находить рекламные площадки в одноклассниках, в чем главные опасности продвижения по этой сети – взаимодействовать как с администраторами, как протестировать свою рекламу очень дешево и бесплатно. После этого урока ты научишься безошибочно определять, какая группа подходит для рекламы твоего проекта, проводить бесплатное тестирование и обходить заманчивые ловушки одноклассников. А, восьмой урок. Это секрет успешной работы. В этом уроке ты узнаешь, какая, какие подводные камни существуют в работе трафик-менеджера. Почему трафик-менеджер разочаровывается в этом виде деятельности. И после этого урока ты научишься секретом взаимодействия с заказчиками, как работать так, чтобы получать обещанные 35 тысяч рублей в месяц. На девятом уроке ты узнаешь о том, как источник трафика получать за чужой бюджет. Ты узнаешь, что такое ЦПА. Как использовать чужой бюджет бесплатно? Что такое грамотное торговое предложение? Выполнив задание из этого урока, ты научишься, как зарабатывать с помощью чужого бюджета. Подбирать партнерские сети, правильно оформлять отчет – это еще не все. Конечно же, ты получишь кучу а, бонусов от меня. А, и первый бонус – это... В стоимости 4900 рублей, для вас, он будет бесплатный. Это видеокурс «Как найти клиентов дешево и быстро». О чем этот курс? У вас есть сайт или группа ВКонтакте, но продаж нет или очень мало. Этот курс исправит эту ситуацию. 5 бесплатных и 5 бюджетных способов привлечения клиентов. Этот курс для людей, которые хотят стать трафик-менеджерами для самих себя. Платить за рекламную кампанию мало, а получать клиентов много. Это супер бонус для тех, кто не просто хочет стать фрилансером, а одновременно развивать свой проект. А второй бонус – это а, курс «Хочу все успевать». Когда вы начинаете искать трафик для сайта, возникает очень много дел. Вам нужно будет успевать собраться. Когда вы будете хозяйкой собственного расписания, вам нужно будет самостоятельно все планировать. Планировать так, чтобы все успевать сделать. Можно написать себе план, но сделать этот план – это уже следующий шаг. Поэтому нужны специальные системы, планировщики, электронные планировщики, которые всегда под рукой. Соответственно, планировщики должны содержать как можно меньше стрессовых моментов, чтобы у вас не было такого момента, когда вы ничего не успеваете. Должна быть сбалансированная система. В этом тренинге рассказывается о специальной системе планирования, которая по-женски без стресса позволяет планировать дела. Третий бонус – это видео от меня. Тренинг «Скажи стрессу нет». Обязательно нужно будет изучить курс по, добавлению, по предотвращению стресса так как вы будете находиться в стрессе от перемен, потому что вам будет даваться постоянно новая информация, и вам нужно будет его успокоить свой организм. Стоимость этого курса 1500 рублей для вас это бесплатно. Давайте же поговорим о том, сколько же стоит этот тренинг. У меня есть для вас три тарифа. Тариф я сама по... Вы получаете видеоуроки, выполняете домашнее задание и пишете в закрытую группу его. Общаетесь в группе с девчонками, обмениваетесь позитивной энергией. И этот тариф стоит 4900 рублей. Это базовый тариф, в который входит 9 видеоуроков. Второй тариф ⁇ это две профессии. В него тоже входит 9 видеоуроков. Общение в закрытой группе, обратная связь на вебинарах который будет проходить каждую неделю, вы будете приходить, и, и э, тренер будет отвечать на все ваши вопросы, которые у вас возникают. Э, плюс еще три тренинга, один из которых это еще одна профессия, администратор социальных сетей, которая поможет вам также работать удаленно. Э, еще и, естественно, за ведение пабликов и групп ВКонтакте. Этот тариф дает вам шанс получить две профессии по цене одной. Кроме того, вас ждет еще тренинг «Делай вовремя» и «Как научиться управлять деньгами» Руководство для женщин. После завершения этого курса девочки смогли инвестировать свои финансы и получать дивиденды. Этот тариф стоит 8100 рублей. И у меня есть третий тариф «Поддержка». Вы получите все бонусы, которые включены в первые два тарифа. И еще я предлагаю с вами за ручку пройти весь курс. Что это значит? Помимо всех тех бонусов, о которых я рассказывал, я еще буду каждую неделю встречаться с вами лично в скайпе. Я буду обучать вас приводить трафик на сайт. Вы получите стопроцентный результат. Этот тариф стоит 17 225 рублей. Но так как официальные продажи этого тренинга начнутся только завтра, сегодня те, кто присутствует на вебинаре, получают от меня скидку 10 10%. То есть первый тариф стоит 4410 рублей, второй 7290 и третий 15503 рубля. Если только вы успеете оплатить заказ в течение трех дней. То есть сегодня выписываете счет, а оплатить по этой сумме сможете в течение трех дней. Но это еще не все. Те, кто твердо решил, что станут трафик-менеджерами а, и оплачивают тренинг сегодня до 24.00, то есть до 12, получают от меня подарок на сумму 6500 рублей. Это хит-продаж, видеокурс «Свое дело за 21 день». Это будет гениальный старт вашего бизнеса, если вы захотите открыть свое агентство по трафику. Этот курс поможет вам сделать свой бизнес рабочим за 21 день. Что сейчас вам нужно сделать? Перейти по ссылке, которую я дала вам в чате. А, прокрутить вниз до тарифов и выбрать тариф, который вам нужен. Ну, Давайте я вместе с вами сделаю это, чтобы было понятно, как это сделать. Итак, переходим по ссылке, которая в чате, на сайт. Пролистываем описание, смотрим очень большое количество отзывов на этот курс и доходим на описание всех вышеперечисленных тариф. И выбираем любой тариф, который нам нравится. Ну, я вот выберу тариф «Две профессии». Нажимаем на кнопку э и переходим на сайт заказа. Э кстати, вы можете заказать с 80% скидкой еще и курс «Пустить деньги в свою жизнь». Вот что вы узнаете из него. Почему к одним деньги сами текут рюгой, а к друг, кому-то другому каждая копейка дается с трудом? Принципиальные различия между богатыми и бедными. Что именно тормозит твои финансовые потоки? Как привлечь больше денег в свою жизнь? Как управлять финансовым потоком? Как правильно вести домашнюю бухгалтерию? Если вы хотите этот тренинг, то кладите его в корзину вместе с заказом. Если вы по какой-то причине не хотите его, то, конечно же, просто... Спускайтесь вниз и кликайте на кнопку «Заказать». И продолжаем. А после этого мы с вами переходим на страницу оплаты, где выбираем и или «Эрбокамани». И, и ну, давайте выберем «Робокассу». Это проще всего. Да? Выбираем «Робокассу», потому что она там первая стоит. И переходим на сайт, где мы можем выбрать способ, который нам нравится. Мы можем оплатить и картой, мы можем оплатить и Яндекс Деньгами, и в соответствии с этим выбираем то, что нам больше нравится. После этого мы завершаем заказ. Если у вас по какой-то причине не получилось оплатить заказ, то моя помощница, вы просто его регистрируется, свяжется с вами по телефону и покажет, поможет его оформить кстати я до начала курса сказала своим друзьям что я буду вести такой курс еще раз и они выкупили часть мест и строка мест осталось только 29 и вот напоследок чтобы мне хотелось вам сказать есть такая фраза что бесплатные советы не работают для большинства людей это правда бесплатные советы не работают когда человек приходит на тренинг он попадает в ситуацию он платит деньги, ему хочется их отбить. Во-первых, он относится к этому серьезно. Это определенный фильтр на самом деле. Вот мы реально оцениваем это как фильтр. То есть люди, которые идут на этот тренинг, относятся к этому серьезно. Они доказывают не только себе, не только нам, можно сказать, вселенной серьезность своего намерения что у них серьезные намерения, что они готовы за свою мечту бороться. Что сделать? Пойти по каким-то э, жертвам, заплатить деньги. Это определенный фильтр. Естественно, на платных тренингах приходят уже другие люди, чем на бесплатные. Они уже серьезно к этому относятся. Они более замотивированы. У них нацельность на результат. Вот что хотелось сказать по этому поводу. Грядущего тренинга, на котором вы можете пойти, можете не пойти. Конечно, это уже ваше решение. Но сколько людей прошли через эти тренинги, и все понятно, куда все придет. Человек или идет на тренинг и получает результат, или вариант 2, он на тренинг не идет и просто сдувается. 95% просто сдуваются, если не идут либо он через некоторое э, время опять приходит и начинает делать попытки вернуться на тренинг. В этом случае он ему обходится или дороже, или он его не находит вообще, потому что тренинги у нас не вечные, мы можем снять их с продажи, мы можем закрыть их как проект, поэтому пока есть возможность, нужно в него вписываться. Начать его проходить и через 9 недель быть уже настоящим профессионалом в области проведения людей на любой сайт и зарабатывали на этом денег. А теперь э, у вас есть время задать все возможные вопросы, которые вас интересуют, на которые у вас накопились. И я буду на них отвечать. В каком году вы начали заниматься трафиком для своего первого сайта? В 2010? -м. Чем отличать, отличается от СМС специалиста? Тем, что э, помимо СМС, СММ э, э, нужно знать... Э, еще некоторые методы привлечения, потому что СММ специалисту он лечет только из социальных сетей. На самом деле трафик менеджер не должен ограничиваться только социальными сетями, потому что э, цепа очень важная, э, несет э, те же самые контекстные рекламы, очень-очень много вариантов для продвижение сайта, потому что социальные сети это хороший трафик, но его сейчас уже становится мало, нужно еще всякие изощренные методы применять, без новых уже не получается продавать так хорошо, как продавалось раньше. С помощью чего будем оценивать трафик? Google Аналитику будем изучать, Елена будем изучать Яндекс Аналитику. Она намного... О, лучше работает в этом. А, курс сайт «Свое дело за 21 день» тоже будет с вашей поддержкой, по нему в группе можно будет задавать вопросы. Юля, нет, сайт «Свое дело за 21 день» дается как бонусом, и вы его просто изучаете самостоятельно. Вопросы в группу можно будет задавать только по курсу «Трафик менеджер», потому что мы будем там действительно общаться только на эту тему. А можно еще раз про супер бонус, за что он, извините меня, ребенок отвлек. Супер бонус свое дело за 21 день, если вы сегодня до 24.00 оплачиваете, вам дается этот супер бонус бесплатно, вот. А Сколько стоит примерно разместить рекламу в группе ВКонтакте? Все зависит от численности. Если численность паблика, например, где-то до 200 тысяч человек, то реклама будет стоить от 150 рублей. Если у вас миллионный паблик, то здесь я э, скажу вам так, от 100 долларов, это примерно 4000 рублей за час, до 1000 долларов. То есть есть такие паблики, которые берут именно такую сумму и это оправдывается, поэтому здесь нельзя давать точно вот, вот это сработает вот так, это вот так. То есть вам нужно смотреть именно на количество ботов по статистике и на вариант выгодно вам это или не выгодно. Что если я не смогу заняться тренингом именно в эти дни? Ремонт дома, ну, очень хочется освоить. Виктория, смотрите, что происходит. Вы каждый понедельник будете получать домашнее задание с курсом, и каждый четверг будет обратная связь. То есть вы будете приходить и будете задавать свои вопросы. А что это значит? Что вы, если не пришли в один вебинар, да, то есть на следующем вебинаре вы также можете узнать все вопросы, которые у вас были связаны с предыдущим вебинаром. То есть здесь... Вы изучаете самостоятельную информацию, приходите и спрашиваете те вопросы, которые вас интересовали. То есть мы это сделали максимально удобно, чтобы это не были просто какие-то вебинары. И конкретно, потому что видео урок намного лучше показано. Жми сюда, задавай вот этот вопрос, делай вот так-то, смотри вот так статистику. Потому что на вебинаре очень сложно показать очень многие... Критерии, которые нужны, потому что это все должно будет происходить онлайн, и действительно, книг не сюда, сделай это. Поэтому тренинг записан в видеоформате, но разжеван до мелочей, потому что я знаю, что такое девочки, и девочкам нужно все разжевывать. Вот, именно поэтому я занимаюсь девочками. Вот. Задавайте, пожалуйста, вопросы, которые накопились вообще за весь вебинар, не обязательно по курсу, я готов ответить на все-все-все вопросы, потому что мне важно, чтобы вы точно поняли, кто такой трафик менеджер и вынесли свою пользу из этого вебинара. А кто занимается мальчиками? Ну, мальчики, я вам скажу так. Э -э, мальчики э -э, ходят на курсы они как вам сказать не светятся у нас да но также они получают информацию и они могут сказать вот это слишком разжевано, именно поэтому для всех мальчиков то есть мы то есть даем возможность учиться вот но если они как бы говорят о том что вот да это все понятно это элементарно это для блондинок то мы сразу говорим вы шли на женский курс поэтому должны понимать что здесь все рожеванно именно для девочек поэтому как бы вы можете учиться, у меня есть студенты, мальчики, но не жалуйтесь то, что все разжевано, потому что мальчикам вроде бы как бы это, ну как это так, все разжевать, это же нонсенс, надо же так, чтобы попотеть, можно было бы там поучиться, нет, у нас все разжевано, очень-очень сильно, поэтому если вы хотите разжеванную информацию, то вы получаете, если не хотите, ну ищите мужские курсы, не знаю, те, кто будет вам говорить строго, и, то есть, по плану делай то, сделай это, сделай это. 15 500, только сегодня или все три дня, Лидия. Если вы сегодня выписываете счет, вы можете оплатить в течение трех дней. Вот. Но в 24:00 цена изменится, потому что с завтрашнего утра начнутся продажи и, и она будет идти уже без скидки. Но если вы сейчас выписываете то э, в течение трех дней вы можете оплатить по этой сумме. Если вы, например, не успеваете оплатить по этой сумме, вы связываетесь с нами и говорите, я выписывала счет, я была на вебинаре, я хочу скидку. И мы предлагаем вам в течение этих трех дней а, оплатить, ну, вот, именно по той сумме, которую, в общем-то, вы застолбили. По поводу графика про аудиторию ВКонтакте, я не успела понять, что значит схема розового и голубого цвета, чем отличается, что именно показывает. А смотрите, Юль, когда вы зайдете конкретно в эту статистику, вы увидите, там будет написано охват аудитории, то есть вы понимаете, что основной охват это розовым, то, что внизу проходило, это сколько людей просмотрит, эту новость в вашей ленте а остальное это просто численность в этой группе поэтому вам нужно обращать именно на охват Виктория, сертификат по окончанию курса, и если вы сделали все домашние задания, будет, потому что э, мои трафик-менеджеры нужны практически всем, потому что все знают, насколько я четкий человек, насколько я тря э, трясу реальность девочек, потому что для меня главное важный результат. Я хочу, чтобы вы выходили и знали все, вы понимали, о чем вы говорите, чтобы вы не позорили меня перед моими э, коллегами, потому что, когда вы говорите, я проходил курс валим из офиса у Юлии Рыж, и вы не знаете, как каких-то вещей, я не могу сказать, что я могу вам дать сертификат. То есть, когда вы делаете домашнее задание, мы все это отслеживаем, все смотрим, после этого мы даем корочку. Но понимаете, зачем идти на курс, если вы уже изначально понимаете, что вы делать ничего не будете. Вам нужен результат. Девочки, вам нужен результат, без этого никуда. Поэтому, если вы не хотите получать результат, то смысла идти на курс вообще нету. Если хотите, тогда у вас точно будет сертификат, однозначно. Можно пример взаимодействия трафик-менеджера с интернет-магазином. Как трафик-менеджер получает свою выгоду? На каких условиях осуществляется взаимодействие владельца магазина и трафик-менеджера? Смотрите, для интернет-магазинов также создаются лендинги, на которые человек приводит. И, и в основном трафик-менеджер, ну, разные магазины договариваются по-разному. В основном это происходит так. Либо ты работаешь конкретно на непривлечении просто подписчиков, да, ты можешь работать на подписчиках, либо ты а, работаешь на на конкретный результат, на покупку. То есть сколько человек совершил, с этого ты получаешь э, процент. То есть у каждого работодателя разные варианты, это мы тоже будем рассматривать оплаты, вот разный вариант работы и как нужно договариваться так, чтобы вам было комфортно. И об этом это мы все будем говорить, но в основном либо вы договариваетесь за то, что вам оплачивают, э, ну, например, магазин нижнего белья, вы продаете колготки, да, на количество купленных колготок, либо вы договариваетесь на подписчик, который человек привел, и просто потом сам интернет-магазин начинает рас, ну, свою аудиторию доводить до того, что так купит какой-либо товар. То есть все это зависит от того, насколько вы будете разговаривать с человеком. Задание мы отправляем на проверку, какую-то обратную связь получаем. Оксана, э, да, конечно же, я же говорю, в закрытой группе будет домашнее задание, вы будете выкладывать, его будут проверять. А на вебинарах будет даваться обратная связь и поправляться ошибки ваши. И вы сможете задавать конкретно какие-то вопросы, которые вас интересуют. Конечно же, будет, как мы вас бросим без этого? Без этого вообще никак. То есть э, самое главное не просто дать. А для меня самое главное – стрясти с вас знания, потому что давать я знания могу бесконечно, я могу вам хоть часами рассказывать об этом, но мне важно, чтобы вы поняли, и вы пошли когда работать, не позорили мое имя, вот и все. Если я не буду успевать делать задание за неделю, пока не могу бросить офлайн работу но доделаю все позже, сертификат получу, Марина, а когда вы собираетесь позже доделать, в следующей жизни – Просто смотрите, если с э, течение недели вы не делаете, вы можете доделать это в течение 9 недель, когда курс будет идти. Да, тогда вы получите, но вы потом впоследствии можете его прислать. Я боюсь, что просто если вы не будете двигаться с группой, то у вас э, результата не будет. Как часто я говорю, что если вы двигаетесь в группе, группа вас сама двигает. А если вы начинаете филонить, пропускать, еще что-то делать, потом просто сами не захотите это делать. Когда-нибудь не работает, нужно делать здесь и сейчас. Естественно, я понимаю, в течение 9 недель можно сделать домашнее задание, то есть это не такой нонсенс, как там говорится, если вы хотите быть одной из первых, если вы хотите э, получать бонусы, которые будут во время курса, будут еще бонусы, потому что мы будем давать реально зарабатывать и пробовать, как это на реальных деньгах можно делать. Э, хотите быть первой, получите бонус, не хотите, ну, значит не получите. Так что, Марина, решать вам. 9 недель это хороший срок, чтобы выполнить домашнее задание. А По окончанию курса как можно будет найти работодателя? Светлана, об этом будет рассказано в курсе, но элементарно могу сказать, что, что кого вы читаете, кого вы смотрите в интернете, то есть какой, на какие сайты заходите, в любой сайт пишете, предлагаете свои услуги, и они вам говорят, да, конечно, потому что трафик менеджер, это человек, который нужен всем, я объяснила, потому что без трафика существование сайта бесполезно, оно просто будет выкинуто в мусорку, потому что людей нет, у вас никто не считает, вы никому не нужны, получается, что все, вы отработали свое, зачем создавали сайт, непонятно, всегда нужен трафик, только трафик решает все. И также я вам говорю, что можно именно интересности, Если там любите кройку, шитьей, и вы читаете постоянно этот сайт, приходите к ним и занимаетесь любимым делом, потому что вам это нравится. Чем отличается директолог от трафик менеджер? Я так понимаю, что вы говорите о человеке, который гонит трафик из Яндекс Директа. Он только гонит из Яндекс.Директа. Яндекс Яндекс.Директе дорогой. Человек, подписчик, и поэтому немногие работодатели соглашаются на это. Вот и все. Вот им эм отличается. Он знает только одну направленность. Больше он не знает. <соспособление> Так, печально, курс «Как успевать?» расскажет, как совместить обучение по уже имеющемуся курсу продвижения сайта. Трафик менеджер получается оплатить уже ночь на дворе. Ну, вы можете оплатить его картой спокойно. И я так поняла, что по поводу бонуса вы спрашиваете. Все бонусы будут получены после того, как вы пройдете курс, потому что если вас перегружать информацию, просто лопните, курс дается дозированно, поэтому я говорю, что вы будете идти в группе и все успевать, а потом вы получите еще курс и у вас будет вообще красота, вот. А какого числа начинается курс? А то я сейчас прохожу курс, как сделать сайт. А курс начинается 27 октября и продлится он до 22 декабря. Так, у Дарьи было два разных вопроса и завислых клавиатура. Я надеюсь, я ответила на оба вопроса дари То есть курс будет 27 октября по 22 декабря. То есть к Новому году вы получите новую профессию. И уже сможете э, в новогодние каникулы начать работать трафик менеджером спокойно. Во сколько? Я, получается, не попаду 27 числа. Анастасия, я же говорила, что в понедельник будет высылаться домашнее задание в видеоуроках. То есть вы его изучаете до четверга. В четверг вы приходите на вебинар и получаете обратную связь по тому, что вы, в общем-то, сделали. Какие основные сложности у участников курса, которые проходили его ранее? Основные сложности, это, наверное, ребенок, это, наверное какие-то там, ну, в общем-то, это семейные какие-то сложности, потому что женщины все-таки, они неотделимы от своей семьи, это были основные сложности, потому что там то ребенок запалить, то еще что-то, но так как мамам очень всегда это, э, ну, ждет, да, то, что они пошли учиться, им нужно доучиться, они все время все доделали, это основные сложности, и, естественно, сложность это страх, начать, то есть пока их не пнешь, а пинать мне приходится постоянно всех, и это... Э, они ни, ничего не делают, потому что, ну, боятся. А на самом деле все очень просто. Вот. А у вас шикарный курс, я прохожу по продвижению сайт-курс. Конечно, мне хочется и остальные, в том числе и тот, который идет бонусом. И я... Э, Сокрушаюсь, что ночь на дворе и м, пустая карта. Ну, Дарья, спасибо за комплимент. Ну, вот Дарья, вот спросить у Дарьи, она проходит курсы и понимает, что выкладываюсь я всегда на 100%. А, так, имеется в виду, что тяжелее всего дается при освоении курса. Ага, получил. А, а, не боюсь не успеть совместить курс по сайту и трафик менеджера. Да, тогда, возможно, не получится. А, все, кто прошел курс, работают трафик менеджером или у вас нет такой статистики Светлана, а все, кто прошел курс, получил корочку и со мной вот просто контактирует, они работают все. А по остальным не знаю статистики, потому дабы я не пишу, посмотрите, сколько у меня учениц, я не, просто чисто не могу созваниваться, списываться, но видя их, потому как они работают в социальных сетях, потому что я все время отслеживаю свою ленту, я вижу, что они благополучно работают на кого-то, вот, или на какие-то проекты определенные, вот. Так что главное это желание ваше, я без вас ничего не смогу сделать, только-только вы. Поэтому я хочу сразу сказать, если вам не хочется ничего делать, вам не стоит идти на курс. Я за вас не сделаю, я не дам вам таблетки волшебные, я не пну вас, если вы сами не будете делать, только вы, вы, вы и еще раз вы. Без этого никак. То есть мое дело дать, ваше взять. Если вы не захотите взять, я ну, ничего не смогу с этим проделать, уж извините.